Ребята, всем привет! В этом видеоролике я хочу с вами поговорить о служебных программах слежения Windows 10, отвечающие за сбор различной информации и ее отсылки на сервера Microsoft. Для того, чтобы найти эти служебные программы, мы нажимаем на иконку «Мой компьютер», выбираем «Управление». В открывшемся окне мы раскрываем ветку «Служебные программы», «Планировщик заданий», «Библиотека планировщика заданий», Microsoft и «Папка Windows». В папке Windows нам необходимо найти папку «Application Experience». В ней у меня находится четыре файла. Эти файлы отвечают за сбор и передачу данных дистанционного отслеживания приложений, находящихся на моем компьютере. Состояние каждого файла готово к работе. По умолчанию система выставлена выполнять вне зависимости от регистрации пользователя. Также мы можем видеть результаты работы этих программ. Время следующего запуска, время прошлого запуска вот указано и результаты запусков. Давайте отключим эти программы. Так, программы мы эти отключили. Давайте вернемся к папке Windows. Так, теперь нам нужно найти папку AutoCheck. Вот она. В ней у меня находится один файл Proxy. Также самое у него состояние готов к работе. Осуществляет работу при включении моего компьютера. Описание задачи собирает и загружает данные SQL. Это сервис оценки качества при участии в программе улучшения качества программного обеспечения. Система также по умолчанию выставлена выполнять вне зависимости от регистрации пользователя. Отключим эту программу. Так, все, отключили. Далее в папке Windows нам необходимо найти папку Customer Experience Improvement Program. Программа по улучшению качества обслуживания клиентов. В этой папке у меня два файла, у вас может быть и больше. Файл-консолидатор ⁇ это такая программа, которая старательным образом записывает все действия, осуществляемые в операционной системе Windows. Корпорация Microsoft прикрывается тем, будто это для того, чтобы понять, как улучшить работоспособность системы в последующих обновлениях Windows. По умолчанию система выставлена выполнять вне зависимости от регистрации пользователя. Отключаем. Файл USB осуществляет сбор данных об использовании шины USB и сведения компьютере, который направляется инженерной группе Microsoft. По умолчанию система выставлена выполнять независимости от регистрации пользователя. Отключаю эту программу. Отключение служебных программ слежения закончено. Теперь информация о нашей работе в системе не будет отсылаться на сервера Microsoft. Спасибо, если досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Всем пока.